Хай, ребят, это вторая часть э, о моих данных. В позже части, если вы не видели, то тут выскочит подсказка. Тут или вот тут. Не знаю, как путь, то, наверное, все таки вот тут. Э, и ссылочки в описании, если что, не выскочит. Если у вас, то будет ссылочка в описании. Э, посмотрите, если не видели. Э, часто задаваем вопрос. Моя фамилия, отчество и сколько мне лет? Мне 9 лет. Честно говорю, в свои девять лет я довольно уже популярный. 60, наверное, вы смотрите уже 63 или 62. Но, скорее всего, шестьдесят два еще пока что. Ну, короче, ребят, как-то так. Моя фамилия. Удивитесь, наверное, сейчас. Моя фамилия это Барям -барям -барям Кравченко. Того выходит Богдан Кравченко, отчество Евгеньевич. Ладно, Геннадий, ведь что я вас обманываю. Не надо вас обманывать. Вот такая коротенькая часть. Всем пока-пока. заимки в описании. Все в описании, что вам надо.